Приготовьтесь встречать своего жениха. Как последние дни оскудеет любовь, мы увидим в церквах запустение, где не скажут уже обличительных слов, сменят проповедь на представление. И сейчас замечаем, что нет среди нас силы той, что сердца оживляет. Но действие Духа Святого не раз проповедник с тоской вспоминает. Мало слез, умиленья, только фасад, и эмоции рвутся наружу. Мой же Дух проявлением этим не рад ощущая духовную стужу. Говорят, что спокойное время сейчас, что свободно живут христиане, есть машины, дома, все удобства у нас, много денег в надежном кармане. А когда-то ходили в собрание пешком, и не каждый имел две одежды, и от глаз посторонних молились тайком на Христа, возлагая надежды. Но тогда среди них пребывал сам Господь, силой духа сердца наполняя. Пусть страдания терпела их бренная плоть, в каждом вера горела живая. А сейчас говорят, что счастливее мы их, потому что свобода настала. Мы живем, как и все, а Дух Божий утих. Церковь силу свою потеряла, так зачем же машины, большие дома, если мы ослабели духовно, если силы нет в нас и пусты закрома, служим Богу мы только условно. Так зачем же тогда говорить каждый раз, что мы... Очень счастливые люди, Как же Духу Святому Не тесно среди нас, Если ближнему мы словно судьи, Если мы не способны любить и прощать, Не умеем утешить скорбящих, Если помощи руку не можем подать, Мы подобные меди звенящей, Мы беспомощны ноги и умы, очень слабы, просто нищие мы, христиане, потому что отдались беспечью в рабы, не духовные мы, а земляне. Должен кто-то за истину Божию стать и от верного удобства плотские к освящению церковь теперь призывать, чтобы дни Возвратились былые, чтобы Духа Святого священный огонь освещал нам дорогу земную, чтобы радость спасения вернулась к нам вновь, и чтоб преть не идти нам слепую. Время наше решает, кто в небо войдет, став достойным небесного царства». Поднимайся на ноги, Божий народ, очищай закрома от лукавства. Скоро скорбь ожидает планету Земля, претерпевший навеки спасется. Приготовьтесь встречать своего жениха, скоро он за невестой вернется.